В бисмиллах, альхамду салату прошлом уроке с вами взяли буквы и «Каф». Итак, слова «Фаслун» у нас «Ф» мафтуха, мадмума, амма, Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно верхний зубов, то есть <связать в сухе> Внутренняя часть нижней губы вместе с верхними рисовыми зубами. Вот скажите f и почувствуйте где у вас губа, где верхние зубы. Скажите f. f, f. f. f. f. f. f. f. Почувствовали нижняя губа прикасается к верхним рисовым зубам. f f. Вот. Знаете, значит, фе прописали, молодцы, кто-то ков пишет не очень красиво, коваливается под стружку, кто-то не пишет точки. Значит, дети, тренируйтесь, ков это сильная буква, сильный звук. Вы же с вами мужчины, вы же мальчики, будущие мужчины. Вы пишете правильно, уморебный хатоб, сподвижник, да, уморебный хатоб, роди Аллавангу говорил правильно, не допускал ошибки в арабском языке. И давайте мы тоже будем правильно писать буквы арабские, правильно произносить арабские звуки и будем сильными в арабском языке. Поняли? Значит, оф. Видите, какая сильная буква? И мы тоже с вами должны быть как? Офф. Понятно? Итак, будем сильными? Да. Да. Так что давайте будем сильными. Да. Да. сильными в арабском языке и сильными и физически тоже то есть вы тренируетесь сначала бегаете прыгаете плаваете поэтому тренируйтесь будьте сильными Нажимайтесь, бегайте приседайте Мы, когда были маленькими скакали на лошадях плавали переплывали реки вот и поэтому сейчас да многие дети слабые почему потому что всегда сидят за компьютером потому что да, тоже на улицу тренируйтесь и занимайтесь, будьте сильными верующими. Вот, это значит, да, у нас буква КОВ, сильные буквы. Смотрите, вы научились писать. КОВ, молодцы. Да, и смотрите слово КОРОЭ. Намана КОРОЭ. Кто значит КОРОЭ? Писать. КОРОЭ. Читает, читает. У нас КОВ с Альхой. КИСОС. Намана КИСОС. А слово «кыссату» – «кысосу аль-энбия» Да, значит, «кав-касроки» – здесь у нас «кав» – «максура». И слово «укуль» у нас какая? – говорите это не буква и. В арабском языке буквы и. Нет. Однако есть хов сильный скессор. Это значит будет и. И. Не «кы», А ты. Ну-ка, скажите. И. И. И. И. ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. Ты. А каф... она у нас мурокка, но тоже будет сильная бук. эк, эк. Но она является муроккой, в ней есть хэмс, пепени, эк, эк, например, да, сэм эк, эк. Или зелик. каф прописали. каф то надо запомнить то, что она в начале буквы пишется по-другому, и так как отдельно. В середине слова, в конце, и отдельно пишется, как у нас да, в алфавите «каф». сломал, «каф» у нас будет здесь «мэ». «Мафтуха». это мяч, шарик. Значит, «кура» здесь «каф». Ребята, Мадума. Мадмума, уже Мадума. пора запомнить, мы каждый урок одно и то же повторяем. Для чего? Для того, чтобы до конца книги вы наконец-то запомнили. Кто такой Мавтуха? Кто такой Мадмума? Кто такой Максура? Память, память, вы же дети, у вас память хорошая. что Не забывайте, Кисратон у нас кев какая? Еще раз. Исра. от слова Максура. Киср, Каср, Максур. Кя-ку-ки. Кя-ку-ки. кя ку, -ку, -ку, -ку, -ку, -ку, -ку, -ку Что значит еп-ки? Вот я сейчас, если вы не скажете, что такое япки, то я сделаю, до слезы текут у человека, оплачу япки. Япки это значит он плачет, поняли? Значит бака япки это плакать. Отсюда слово бака это значит мим. Мим и б они обе эти буква б и буква мим выходят из губ. Значит, они соседки. Буква Б и буква Мим выходят из губ. Поэтому Б заменяет Мим, а Мим заменяет Б. Можно сказать Бекка, как приходит в Куране про Мекку. А можно сказать Мекка. То есть Мекка. от слова слово Бекка. Мекка – это место, где люди плачут. Почему плачут? Они мечтают всю жизнь попасть в МЕК, совершить хадж. Путь к дому Всевышнего Аллаха. То есть едут туда в хадж. Не для того, чтобы там найти работу, или купить автомобиль, или там э, встретиться, жениться. Нет, едут туда только ради Всевышнего Аллаха. Они же едут туда не потому, что у него там родственник живет, или у него там мама его ждет, или его там друг ждет, или ему там много-много конфет дадут. Нет, он туда едет зачем? Хач совершает. ради Всевышнего Аллаха. И он вспоминает о своем надеется на прощение Всевышнего Аллаха, кто разговаривает опять? Кто опять разговаривает? Это никто не разговаривает, это мусор микрофон дует. А душа Лиман, муса, муса, да, или кто это? Кого это мусор. Значит, мекка – слово бекка. Бекка – слово бекка – плакать. Значит, мекка – это место, где плачут. Где плачут, да? Почему? Потому что упоминают Всевышнюю Аллаха. Надеются на прощение Всевышнего Аллаха. Боятся Аллаха. поняли что ты? Мекка – бекка. То есть мекка – бекка. У кого-то фонит. Муса. Муса. я включаю микрофон у тебя. Вот сразу встал тебе. Типа. Дальше у на слово м «эм это держать, а идука я тебе обещаю. Вот. Кто-нибудь прописали нет эти страницы? Uh -huh. Ну, сам написал. Я. Yeah. Все, давайте со следующего урока, значит все должны прислать домашнюю работу. Если домашнюю работу не пришлете, нового урока не будет, новые буквы брать не будем, потому что у вас скоро экзамен будет. Вы должны правильно сдать письмо. Вот даже те, которые присылают, к сожалению, половина да, сдают с ошибками. Пишут, торопятся, ков, буква ков, голова провалилась под строчку. У кого-то она, наоборот, кривая, у кого-то там хвостик слишком за... наверх ушел. Кто-то там пишет, ков вообще на ков не похож. Смотрите, да? Красиво. Сейчас пишет. я только как бы забыл фоткать. Вот, значит, на следующий урок, до следующего урок я жду от вас домашнюю работу по и of, of, of, of. Сегодня мы с вами берем лям. Так, лям у нас языковая буква. Скажите эль, А Эль. на языке, где у нас есть буква лям. Эль. Лям. Смотрите, буква лям есть у нас в имени Всевышнего Аллаха. Ляв джаляля Алло. Значит, Лям в имени Всевышнего Аллаха Алло будет муфа то есть полнозвучный широкий. А если перед именем Всевышнего Аллаха придет кясра, например, бисмилля, здесь уже лям у нас мурок кака. Как же понять, лям у нас муфаххама широкая или муроккака тонкая? Значит, бывает положение, когда лям является муфаххама, туроккая, полная, полнозвучная. А бывает у лям положение, когда она будет мурок как Видите? То есть попадает под влияние. Значит, Бисмилля, лилля. А если я скажу... Видите, «Аллаху». Здесь «лям» у нас широкая. широкое. Значит, «лям» может быть иногда «мурок хока», а может быть иногда «муфаххона». Не как, например, «даков», который всегда является «муфаххом», всегда является широким. Значит, разукрашиваете «лям», потом пишите «лям» в начале слова, затем в середине слова, Концы и отдельный лям. Лям касроли. Почему? Лам Лям касроли. Лам касроли. касроли. Почему? зачем? касроли. касроли. Почему? Лам Лям касроли. Летят, летят, летят, летят. Летят. Ламба луя селу. Ламба луя селу. Летят, летят. Она сидела, а я селу он моет. Для Лули. Для Лули. Для Лули. Для Лули лю Прописывайте букву ля. Прописывайте букву ля. И мы с вами пока на этом остановимся. Почему? Потому что мне надо, чтобы до следующего урока вы прислали домашнюю работу. Зафэ, даков, дакяв и лям. У нас с вами остается буквально, смотрите, мим. Затем у нас с вами придет. Ну, wow. да, и потом у нас остается Ха, вау. И, Да. Поняли, да? То есть, Вай. Я, я написал уже. А хамза будет? Я же вам сказал. Не, хамза, да, если вы хотите Хамзу как отдельную, мы с вами взяли вместе с Алифом, то есть в алфавита. Алиф ah. – значит хамза. Хорошо. Хорошо, до следующего урока я жду от вас домашнюю работу по арабскому языку. Это уже получается на… Я у муляха, на воскресенье. Вот. И до воскресенья сообщу, какое у нас будет расписание в месяц Рамадан. Иншаллох Маталя. Ну все, дети Барукла значит старайтесь. У вас сура Фатиха, кура <съем> и хадисы. Ухит, фик, арабский язык. Пока предметы легкие, пока старайтесь как можно больше. В основном стараются одни и те же, а остальные молчат. Поэтому нас следующие уроки буду спрашивать. Хадис у всех. Поняли, да? Договорились, что каждый будет сдавать. Может, даже новый хадис не успели взять, но все должны будете сдать, иншаллаху. Я заахнула хайрун баракулафикум. Ассаляму алейкум.